Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Что ж, сегодня будем изучать еще три новые машины Которые в скором времени отправляются на Супертест Ну, как и можно было ранее да? предположить Это у нас прокачиваемый ПТ Японии 9 и 8 уровня Десятку разработчики уже показывали Мы смотрели тоже и изучали, что эта машина из себя представляет И третье, это у нас также ПТ-шка 9 уровня Но уже американская Под названием тс ТС-60 не знаю, что это будет у нас. Ну, может быть, прем, да, премы в игре девятого уровня нет-нет, Ну, стали появляться. И, ну, возможно, какая-то акционная машина. В общем, начнем с Хори-1, да, хотя да, тоже немного непонятно. На девятом уровне находится Хори-1, на восьмом уровне Хари 2 Ну, по логике должно быть наоборот, ну, может, там, да, по калибрам, по ТТХ как-то вот эти машины должны были располагаться... Вот так. Ну, не столь важно. Кстати, девятка от десятки не так уж сильно отличается. Если мне память не изменяет, у десятки средний урон, к примеру, был, по-моему, 700 единиц. Здесь у нас 650. То есть девятка тоже обладает неплохой. Ну, мягко говоря, неплохой альфой да, 650 среднего, то есть Это за выстрел, если повезет, можно нанести 800, к примеру, единиц Да, у нас что получается, плюс-минус 20% Или сколько, 25 Ну и также можно, конечно, и намного Ниже, если, опять же, не повезет Бронепробитие на уровне 290 мм базовым снарядом 325 Золотым То есть на, на девятке достаточно даже комфортно Будет играть на обычных ББшках да, Ну, если, конечно, знаешь, там Слабые места у противника ну, Ничего не поделаешь Даже с таким бронепробитием лобовую проекцию надо выцеливать Иногда лючки В общем, так, смотрим дальше Время прицеливания 2,6 Разброс на 100 метров 0,34 Орудие опускается на 7 градусов Горизонтальная наводка Минус 10 градусов То есть орудие поворачивается ну Не так и много, но ничего не поделаешь Придется вертеться Максимальная скорость 32 километра. Ну, понятно, у нас вся эта ветка будет, наверное, такие достаточно медленные машины. Э -э так, ну, кстати, удельная мощность здесь 15 лошадок на тонну. Далеко не самая плохая в игре. Так, бронирование корпуса 240 миллиметров. Но учитывая, да, вот если на картинку смотреть, какие здесь прямые углы, ну, не знаю, вот японцы, наверное... Любили в те времена вот делать, не знаю, такие машины. Вот, к примеру, если сейчас взять того же Type 5 Heavy, на нем, ну, тоже вроде, да, обладает солидной броней, супер тяжелый танк, но танковать на нем получается крайне редко, потому что много уязвимых мест. Опять же, из-за того, что вот эти прямые углы, приведенки, ну, очень мало получается. И. Ну, особенно золотыми снарядами Без проблем пробивает Ну, еще учитывая Type 5 Heavy Вот этот большой лючок тоже со средних Ну, и с малых, тем более, дистанций Без проблем выцеливается Ну, и здесь, да, большое достаточно НЛД Ну, и опять же, да, как у Type 5 Heavy Очертания, в принципе, если чисто смотреть на корпус похоже, То есть, ну не знаю, насколько эти ПТшки будут танковать Но причем 240 миллиметров Для девятого уровня, причем попадая К бою десяткам, тут я думаю От базовых снарядов эти машины Будут страдать, вон в рубку, вот здесь по бокам Достаточно много места Будет туда, мне кажется бо Больно прилетать Ну и учитываем, да, что это получается Такие тяжелые бронированные машины В кустах на них, не, ну посидеть можно И, и, и не на таких кустах У нас в игре сидят ну, да, это рассчитывается, когда пт с хорошей броней, Что они все таки где-то должны отыгрывать, да, там на второй, к примеру, линии Ну, будет эта машина Ну, сейчас да, по потестируют, посмотрят Может, не знаю, броню там увеличат Или какие-то экраны добавят, что-то ну, Посмотрим, короче, едем На восьмой уровень, как я говорил ранее Это у нас Хари-2 Здесь уже орудия не настолько интересная Средний урон 400 единиц Бронепробитие, кстати... Весьма солидная для восьмерки Базовыми снарядами 250 миллиметров На золотых снарядах 285 То есть 250 миллиметров Этого хватит, чтобы без проблем Даже с десятками отыгрывать кстати разница в бронировании корпуса между да, восьмеркой и девяткой гораздо меньше чем между девяткой и десяткой здесь у нас 220 миллиметров да ну если в топ попали то я думаю эту машину держись семерки ой, семерки шестерки задолбается пробивать Ну, с бортов опять же да вот что кстати посмотрите девятка и восьмерка борта корма 50 миллиметров всего то есть понятно совсем-совсем картон кстати, у восьмерки удельная мощность побольше здесь, ну, на одну лошадку 16,2 на тонну, максимальная скорость зато пониже. 30 километров, ну, там разница, да, у девятки 32 максималка, у восьмерки 30, то есть, ну, восьмерка, получается, будет чуть-чуть немного более подвижная, да, за счет как раз-таки больше удельной мощности. Кстати, даже больше, чем на одну, на одну целую 1,2 лошади. Так, углы вертикальной наводки орудия здесь опускаются на 8 градусов, то есть получше, поудобнее, чем, да? На девятке у нас 7 градусов, здесь 8. И углы горизонтального наведения здесь также на 1 градус больше. То есть по многим показателям э, восьмерка выглядит даже лучше и ну, удобнее в плане игры, да? Чем УВН лучше, тем играть комфортнее достаточно в этой игре, да? Где-то от рельефа, там, холмистой местности у нас в игре. Много, ну и опять же, да, чтобы спрятать НЛД Потому что что у восьмерки, что у девятки Посмотреть НЛД здесь достаточно большое Углы тоже, да Ну, углы не особо, то есть много прямых таких То есть танковать будет тоже проблематично Так что еще про восьмерку в принципе Ну, основное, да, посмотрели орудие Там вот разброс 0.35, то есть машина В принципе, неплохой точностью обладает, да И восьмерка, и девятка, и десятка Посмотрим теперь третьего новичка, ТС-60, американская ПТ-9 уровня. Здесь уже, так, средний урон 400 единиц, бронепробитие базовым снарядом 258, золотым 320. Время прицеливания 1,7, вот с точностью, конечно, здесь подкачали. 0,42 для ПТ-шки. Это маловато, да, придется, чтобы попадать, выходить на средние дистанции, с дальней там уязвимые места какие-то выцеливать навряд ли получится, да, Причем это у нас башенная ПТ-шка с задним расположением башни, углы поворота башни 136 градусов, то есть, да, по круговой она не вертится, но 136 градусов это, в принципе, ну, неплохой достаточно показатель. Так, также эта машина не очень подвижная, ну, как, как и японцы здесь, тут ну, чуть максималка побольше, 35 вперед 12 назад. Мощность двигателя, так, главное нам главное, удельная, удельная, 15,5. Так, бронирование корпуса, ну, башню, наверное, здесь, ну, если посмотреть на картинке, там видно лючок, ну, все остальное защищено неплохо, 300 миллиметров, то есть плюс приведен когда башня такая округлая, навряд ли сюда кто-то в башню что-то сможет пробить. Ну, и корпус, опять же, ВЛД-120, но... Очень здесь хороший угол. Ну, НЛД, понятно. НЛД это будет, наверное, уязвимое место, которое лучше прятать. Оно без проблем будет пробиваться и одноклассниками, и даже, наверное, восьмерками. То есть, ну, такая. Не сказать, что какая-то интересная машина, да, ничего в ней нет такого прям экстраординарного. Так, что еще? Посмотрим. прочность 1600. Так, так, так, так. Ну, в принципе, да, главное, что это у машины. Посмотреть, какая броня и